Эх, где же снег? Здорово! Я твой внутренний перфекционист. Пришла проверить, как ты тут без меня. Мой КТО ВНУТРЕННИЙ ПЕРФЕКЦИОНИСТ? Тогда почему я тебя вижу? Э, ну ты просто посмотрела в окно, во внешний мир, и тем самым дала мне возможность выйти из тебя. То есть теперь ты мой ВНЕШНИЙ ПЕРФЕКЦИОНИСТ? Получается, да. Знаешь, что я заметила? Ты не причесана. Причешись. Зачем? Ну как зачем? Вдруг кто-нибудь на тебя посмотрит. Ладно. Что ты делаешь, есть такая поговорка, чисто в доме, чисто в голове, но у меня чисто, я бы так не сказала. О! Какой ужас! Какой кошмар! Что это такое? в своем уме? Нет, в твоем? Да нет, я не в этом смысле. А? Ты же в курсе, что эта краска не для этого? И она вообще-то денег стоит? Да? Да что ты говоришь? Эта стена не однотонная. Меня это раздражает. Может, но это не значит, что надо растрачивать драгоценную краску. Дождись, когда я куплю подходящую. А шкаф? Почему он коричневый, в то время, когда вся мебель белая? Тоже дожидаться? Да, имей терпение. Ну что еще? А ты почему лежишь в телефоне? У тебя что? Все уроки сделаны? Хорошие отметки по всем предметам? Ой, не начинайте родительские байки. У меня все прекрасно. Ну да, я вижу. Все хорошо, говоришь. У тебя должны быть одни пятерки. Это не перфекционично? Да это не так важно. Не так важно? Быстро исправляйся. Ага, сейчас. Хорошо, я сделаю домашку. Довольно? Пока нет. «Вася, что это такое? Неужели нельзя сложить по-нормальному?» Какой кошмар, что это за занавеска, она же совершенно неперфекционична, симметрична, даже пятна, но не перфекционична, и есть другая? Что ты делаешь, ты же в курсе, что следы зубов остаются, это не перфекционично, слушай, ты мне надоела, от тебя можно как-нибудь избавиться? я должна залечь на дно ложись ладно научти я еще вернусь